Здравствуйте на канале РТР Молдова Вести в студии Виктория Царева и главное к этому часу. Первые успехи программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции. Пойду пешком или пересяду на общественный транспорт? Водители возмущены подорожанием топлива. Быть или не быть киоском в парках Кишинева. Столичная мэрия запустила опрос. Президент России Владимир Путин принял в Сочи своего австрийского коллегу Александра Вандербелина. Верховная Рада утвердила дату инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Меньше чем за год заявки на получение молдавского гражданства.